Небо и готовность. В этом смысл. В этом наша стратегия. Когда тебе исполняется 18, то невольно задумываешься. А оно мне надо. Откосить есть много способов. А служить или нет, каждый решает сам для себя. А ты чё, косить не будешь? Смешные вы люди. Зачем же я тогда сюда приехал? Косить дома надо. Хотя это на любителя. Я вам советую, бутылку разбейте. И стекла нажритесь. Верное дело. А я лично еду в армию. На халяву, здоровье и знаний набираться. Эка тебя тыркнула. Ну на, выпей. Может отпустит. Естественно, тот, кто служил, считается тру-мужиком. А как же, служил ведь. Да и будет потом, что детям и внукам рассказать. Есть три способа делать какое-нибудь дело. Способ правильный, способ неправильный и способ армейский. То есть армейский способ настолько абсурден, что судить о его правильности невозможно. Армейский способ полностью выражается поговоркой. Круглое несем, квадратное катим. Этот метод находит применение в нашей повседневной жизни. Поэтому не стоит удивляться тому, что в нашей стране дороги ремонтируют именно зимой. Да еще как ремонтируют. Подробности читайте в соответствующей статье. Рассмотрим яркие примеры. Еще один ящик тащил. Ебали сделал. Раком, блядь. Вот нахуй они два-то приторанили. Ну, ну не, не знаю, сейчас будет сваливать туда, походу, ну, я. все, <смеш> <смеш> я понял, хорошо. <смеш> Ладно, давай, тут военный диетизм. Типичным примером армейского способа в нашей части являются квадратные сугробы. В общем, для любителей Майнкрафта самое оно. Да и вообще, в армии все должно быть либо перпендикулярно, либо покрашено. Но об этом в следующих выпусках. В следующих выпусках я расскажу тебе об армии все, ну или почти все. Мы вместе с тобой пройдем путь от военкомата до Дембеля. Интересно? Тогда ставь палец вверх и подписывайся на новые видео. Реб, ты что тут делаешь? Э, ну, я, ну, э, вот тут... Э, вот. Упор лежа принять! А ты что смотришь? Подписывайся, давай!